Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Овен на март месяц. И вначале хочу поблагодарить Елену за донат. От всей души вас благодарю, желаю вам успеха и процветания. И, конечно, я поздравляю всех овнов, у которых начинаются дни рождения. Желаю вам удачи, успеха, новых интересных возможностей. И этот расклад на март покажет не только ваши события и задачи этого месяца, но и покажет задачи и направления вашей жизни а, в этом году. Итак, задачи для овнов, события, работа, отношения. И одну карту возьмем из колоды «Трансерфинг реальности», которая говорит нам, подсказывает нам, как мы можем улучшить свою жизнь, меняя свое мировоззрение. Итак, дорогие друзья, приступим к чтению расклада. Ваши задачи на этот месяц и на этот год – карта колесница, карта успеха, удачи, карта триумфа. Но она предупреждает о том, что успех приходит благодаря уверенности в себе. Видно или не видно. Благодаря уверенности в себе, благодаря смелости, храбрости, движению, подлежачий камень вода не течет. Когда мы сидим на месте, у нас ничего не происходит, мы не можем добиться победы. Поэтому активные движения, инициатива, дороги, поездки, переговоры когда мы Начинаем что-то инициировать, что-то делать. А это как раз ваши энергии, дорогие овны, да, вы любите активность. Поэтому вот эта вот удача она приходит через веру в себя и через активность. Карта советует: возьми свою темную часть под контроль. Уравновесь, вот эти силы светлые и темные в твоей жизни, да, и ты получишь такой лифт для продвижения вперед. Ты можешь сделать рывок в этом месяце и в этом году. Очень хорошая позитивная карта. Она говорит, успех тебя ждет, но вот прояви вот эти качества. Смотрим по событиям. Первая карта ⁇ умеренность. Карта говорит о том, что ты в чем-то не умерен. Возможно, ты много тратишь, или ты много ешь, или ты много сидишь. В чем-то ты не умерен, и это надо привести в равновесие, в гармонию, надо что-то объединить, какие-то две энергии. И эта карта Ангела-Хранителя, которая говорит, высшие силы тебе в этом месяце, в этом году помогают, они идут тебе навстречу, только в том случае, если ты будешь умерен в чем то да? кто-то, может быть, должен бросить свои привычки, да, и это даст вот успех, да, вот обуздает свою темную сторону. Кто-то, может быть, займется здоровьем, да, и будет умерен во вредной, может быть, еде, или займется спортом. Очень хорошо по этой карте. И вот эта умеренность, она именно приведет к успеху. Карта говорит: не торопись, ты обязательно придешь к успеху, но иногда нужно подождать, иногда надо усмирить свой пыл. Конечно, задача стоит быть активным, но это не каждую секунду. Да, надо понимать, когда активничать, когда отдыхать, когда а, в чем-то нужно себя а, сдержать, когда в, а, в чем-то нужно себя ограничить. И тогда, естественно, ты добьешься успеха. А возможно, это указание на то, что когда ты идешь к успеху, да, будь а, внимателен к другим людям. Ищи, иди на компромиссы, не по головам, а вот иди, как бы сказать, мирным путем, да, проявляй активность, но смотри вокруг, чтобы была гармония, не нарушая эту гармонию. И это тоже приведет к успеху. Она показывает, что вот если задача активничать, да, но ну вот будет период, когда надо будет восстановить силы, когда нужно будет подумать. Когда нужно, может быть, будет обратиться к высшим силам за помощью, и они помогут. Кстати, обращайтесь к своему ангелу-хранителю, если что-то вам нужно, и он обязательно придет на помощь. Вторая карта. Восьмерка жезлов. Здесь делятся задачи, как бы программы, варианты да, развития судьбы на два лагеря, на два варианта. А у одних людей, кто любит активность, да, а вообще-то любит, начнется ускорение событий. Вот чуть-чуть вы потерпите, да, в и потом начнутся события, начнут события быстро происходить. Они будут идти такой чередой одно за другим, вы будете везде успевать, у вас будет все получаться, это называется синхроничность, когда все делается вовремя, вы оказываетесь в нужном месте, в нужный час, и вам как, как везет, да как будто вам высшие силы помогают, а вот они и пришли, чтобы вам помогать, и эта карта говорит тоже об успехе, что у тебя все получится, то, что ты задумал. И здесь, даже если карта задач говорила, нужна активность и терпение, умеренность в чем-то, то вот эта карта говорит, что все пойдет вот после вашего такого да, поведения, все пойдет своим чередом, все начнет получаться. И вы будете удивляться, насколько все так складывается хорошо. А как говорит вот эта карта, будет движение благоприятных в пространстве благоприятных ситуаций когда вот просто вы идете и приходите туда куда надо может и не собирались когда вам нужен человек он сам вам звонит или пишет а, конечно эта карта дорог это карта движения, это карта успеха, она очень похожа на вот эту карту. И это сделаем тогда вывод, что вы справитесь вот с этой задачей, быть активным, инициативным, вовремя где-то подождать, вовремя включить свою энергию, свою силу. И успех он уже вот в этом месяце, вы уже его поймаете, как бы, да, встанете на волну успеха. И карта говорит, действуй быстрый, не откладывая, видите, у вас какие разные моменты в этом месяце будут, да, когда-то нужно остановиться, в чем-то себя умереть, а где-то нужно действовать прямо быстро и успевать. А как это понять, когда вы будете видеть, что какие-то благоприятные обстоятельства складываются, вот здесь не надо сидеть, здесь надо успеть, да, вот встроиться в, эти, в эту ситуацию. Ну а вторая часть людей, кто не любит движение, да, кто хочет покоя, у них может просто зависнуть ситуация и ничего не происходить. Ну и тогда люди должны как действовать. Пусть идет как идет. Это просто для разных категорий людей. Третья карта. Императрица. И, кстати, заметьте, что у вас здесь очень много старших арканов. Это судьбоносный месяц, судьбоносный год, когда у нас и в задачах стоит старший аркан, и в событиях два старших аркана, и работа, и личная жизнь тоже старший а Императрица. Это семья, это любовь, это плодородие, это для кого-то беременность, для кого-то это начало нового какого-то дела, и, скорее всего, это будет в работе. Беременность 9 месяцев идет, и значит это дело, которое у вас, идея, которая у вас появится, она будет развиваться в течение 9 месяцев и даст свои плоды. Символ любви, видите, у нас сердце, Венера, любовь, красота. Если вы женщина, это очень хорошее время, чтобы улучшить себя, да, поработать над своим телом. Правильное питание, зарядка, спорт, развитие да, всех своих мышц, тела и улучшение своего внешнего вида. Можно даже здесь и сменить гардероб и свой внешний вид. Все для того, чтобы стать лучше, стать красивее, стать Просто нравится, да, начать себе, людям, нести в мир красоту. Вот такая позитивная карта. Она еще обозначает природу. Именно там вы можете набраться сил и вот этой красоты, энергии, напитаться этой энергией. Так что, если хотите отдохнуть, вот вода, природа, это ваше. Давайте посмотрим теперь на работу. На работе у нас новый какой-то... Виток начинается, новый шаг надо сделать Принять какое-то важное решение И карта прям подталкивает Она говорит, иди в новое, да, делай что-то новое Не бойся начать новое направление Работать с новыми людьми Искать, если вы ищете, да, искать новую работу Делай вот эти шаги, двигайся, ищи Делай это с интересом, энтузиазмом И карта несет какие-то необычные ситуации Неординарные какие-то решения Карта говорит о том, что вот идет свежий воздух, вот то, что мы говорим, Эра Водолея, да, шут как раз олицетворяет это, когда ты чувствуешь, что новая энергия пришла, новые силы, новые возможности. И вот здесь как раз надо вот эту карту использовать восьмерку жезлов, когда надо встроиться в ситуацию, да, успеть как бы, да, вот на эти, ответить новые течения, новые веяния. Карта говорит о том, что старого уже нет, а нового еще нет. Может быть, у кого-то вот такая ситуация. Когда вы ушли, допустим, с работы, но еще не нашли новую. Или когда вы начали новое направление, но вы не знаете, а что будет дальше, к чему это приведет, какой будет результат. И карта говорит, рискни, начни что-то новое, начни по-другому себя, может быть, вести, позиционировать. Занимайся новыми каким то направлениями, изучай вообще что-то новое. Карта несет большую энергию, большую силу, витальность. Она говорит, если вы чувствовали себя без сил, то в этом месяце, в этом году вы почувствуете себя вообще по-другому. Вы ощутите такой прилив энергии, что вы поймете, жизнь только начинается. Жизнь она дает вам кучу новых возможностей, надо только их увидеть и воспользоваться. Отношения. Карта повешенная. Карта говорит о том, что вы возьмете на себя на себя какие-то обязательства. И уже, может быть, взяли, да, допустим, женились, вышли замуж, и это надолго. И нужно выполнять эти обязательства, потому что вы их взяли добровольно. У кого-то по этой карте будет подвисшая ситуация именно в личных отношениях, в семье или в вопросах с детьми. Когда нужно подождать, когда вы чего-то хотите сделать, предпринять, но не время, да, но нужно чего-то ждать. Например, дети поступают, отправили документы куда-то, да, и вы ждете ответа. Или вы решили переехать и нужно ждать какое-то время. Или, допустим, у вас что-то новое на работе происходит, и вам не до дел домашних, и дома вот все как бы вот так останавливается. Карта еще говорит о жертве, что когда ты хочешь чего-то добиться, нужно чем-то пожертвовать. Например, вы делаете ремонт, нужно вложить деньги, нужно пожертвовать да, финансами, энергиями, силами, чтобы завершить этот ремонт. Или когда вы хотите добиться успеха на работе, нужно пожертвовать, может быть, какими-то домашними делами. Единственное, здесь карта предупреждает о том, что... Надо быть осторожным в вопросах здоровья. Да? Здесь человек смотрит, чтобы решить проблему, надо посмотреть на нее совсем с другой точки зрения. Перевернуться на 180 градусов, например, если вы лечились традиционными методами, возможно, надо попробовать нетрадиционные, и тогда это поможет. Повешенный вообще несет такие энергии, которые говорят, что здесь нужно в семейных делах, да, в отношениях. Здесь нужно уметь ждать, уметь терпеть, и карта вырабатывает а, вот такое, такие качества. А, тогда вы добьетесь успеха, тогда вы сделаете все свои дела, потому что именно через эти качества и приходит а, в семейных отношениях успех, когда мы можем а, понять человека, когда мы можем а, подождать в какой-то ситуации, когда мы можем простить а, человека. Ну, в общем, здесь активность больше будет в работе. А в отношениях будет либо ситуация такая, какая она была, либо просто на нее не будет хватать времени. Так, давайте посмотрим теперь карту трансерфинга. Вам выпала двойка, которая называется взлом сновидения. Это старший тоже аркан. Смотрите, сколько старших арканов, даже в подсказке на изменение жизни. И карта говорит, что вы должны в этом месяце, в этом году осознать, что ваша жизнь это игра. Вам эту игру как бы дали, навязали, но если вы выйдете из этой игры, глянетесь, скажете себе, что в данный момент я не сплю, а я отдаю себе отчет, что я нахожусь на этой земле, что я выполняю свои какие-то задачи, которые я себе сам запланировал. Я понимаю, что я делаю, почему, для чего и зачем. И тогда мы начинаем уже делать какие-то действия в своей жизни осознанно. Мы как бы взламываем эту жизнь, эту игру, да, взламываем. И тогда все зависит только от нас. Когда вы знаете, что вы вот в этой игре, когда вы знаете, что ваша душа пришла для того, чтобы получить опыт определенный, и что каждая трудность в вашей жизни ⁇ это ваш рост, тогда вы будете понимать ситуацию и принимать правильные решения. Итак, дорогие овны, еще раз в днем рождения вас, ставьте лайки, делитесь с друзьями, чтобы как можно больше овнов узнали о своих задачах да, на этот месяц, на этот год. Пишите комментарии, как вам откликается, как вам проигрывается расклад. И до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.